Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Надежда Мещерякова. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Студенты Казанского университета стали победителями и лауреатами конкурса Добрый Татарстан 2020. Почему поднялись цены на продукты питания? На площадке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в онлайн-формате состоялась последняя в 2020 году заседание аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ. Вел заседание заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. На правах постоянного члена аттестационной комиссии в ее работе также принимал участие ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Команда казанских хилбарсов в этом году впервые прошла во всероссийский финал студенческой хоккейной лиги. И приняла участие в Кубке полномочного представителя Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди студенческих любительских команд, заняв второе место. 22 декабря, в день отечественного хоккея, представители казанских хилбарсов в знак благодарности за поддержку подарили кубок и медаль с финальной игры ректору Ильшату Гафурову. Я вам желаю удачи, с наступающим Новым годом вас. Ну и от деда Скли мороза каждому по 10 тысяч рублей, я думаю, вы получите.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 Участие в церемонии принял ректор Ильшат Гафуров. Учитель из Швейцарии проходит стажировку в Казанском университете. О том, какие впечатления получил иностранный ученый, и есть ли отличия в образовательном процессе России и Швейцарии, смотрите в нашем следующем сюжете. Петр Вассер преподает химию в швейцарской гимназии Вицекона. Для обмена опытом в рамках приоритетного направления учитель 21 века он был приглашен на стажировку в Казанский университет по приглашению проректора по научной деятельности Даниса Нургалиева. Он э, друг, мой, моя подруга, э, она живет в Цирихе, э, э, это это очень интересный опыт, для меня. Я посещал лекции в органической химии в университете, и тоже многие лекции в средней школе. В рамках стажировки в сфере педагогического образования Петр Васр посетил занятия в Институте психологии и образования, Институте международных отношений и химическом институте имени Бутлерова, а также встретился с учениками на уроках химии в лицее имени Лобачевского и IT-лицеи. I'm я впечатлен доброжелательностью здешних людей. Это очень большой опыт для меня. На занятиях я был поражен тем, как ответственно работали студенты, как они вовлечены в процесс и внимательно слушали преподавателей. По словам Петра Вассера, наличие средних учебных заведений в составе университета – это большой прорыв. В Швейцарии пока такого нет. Я очень впечатлен тем, что в составе университета you know, есть сразу два лицея. Думаю, это очень здорово. Наличие своих школ обеспечивает качественную so, um, подготовку педагогических кадров с учетом потребностей современной um, школы. Также ученый отметил, что, как и в его родной стране, в Казанском университете уделяется большое внимание практике для будущих учителей, поскольку очень важно наладить контакт со своими учениками. So teachers and schools, they, Учителя в школах должны мотивировать молодых людей. Если они научатся думать, высказываться и действовать самостоятельно, это очень хороший результат. По словам Петра Вассера, для него большая честь проходить стажировку в Казанском университете. Ведь приехать в другую страну и получить уникальный опыт зарубежных ученых, такой шанс упадает раз в жизни. Диана Шеленкова, Фарид Захитоглой, Универньюз.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 которая будет заключаться с производителями и торговыми сетями до конца первого квартала 2021 года. Кристина Дыршна, Лев Диденко, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!